Добро пожаловать на станцию безразборного ремонта «Супротек». Сегодня мы поговорим о системе вентиляции. Хорошо, когда ваш автомобиль оборудован кондиционером воздуха. В жаркий день можно путешествовать в прохладе. Однако случается так, что при включении кондиционера воздух в салоне наполняется неприятными запахами. Сырость, гниль и запах табака атакуют нос автовладельца. Причина запахов – отложение на испарителе кондиционера. Это решетчатая конструкция, сквозь которую проходит охлаждаясь воздух. А внутри нее течет хладагент. Обычно это фреон. Именно в этой решетке пыль встречается с водой, конденсатом. В результате чего получается грязь. Именно она и является источником неприятных запахов можно воспользоваться химическими очистителями кондиционера. Часть этих средств относится к так называемому пенному типу. На этих кадрах видно, как их применяют. Пена с помощью трубки вводится в воздуховоду, либо в дренажную трубку. Затем кондиционер включается, и пена, превращаясь в жидкость, стекает из дренажа вместе с грязью. Трудно сказать, удаляют ли такие средства всю грязь из многих ячеек испарителя. В любом случае они потребуют некоторых навыков и времени, чтобы снять воздушные фильтры и другие детали. Они разные в зависимости от конструкции автомобиля и добраться до дренажной трубки. Есть очистители другого типа – аэрозольные. Они распыляют активное вещество в салоне и оно вместе с потоком воздуха попадает в испаритель и конденсор кондиционера. Они не вычищают загрязнения, но уничтожают источники запахов. К аэрозольным очистителям относятся и очиститель вентиляции, который выпускает наша компания. Этот очиститель дезинфицирует, то есть обеззараживает всю систему вентиляции. Он уничтожает бактерии, которые и дают запах. Убивает несколько разновидностей грибков, чьи споры также попадают в поток воздуха. Вместо неприятных ароматов, после его использования в машине будет легкий запах эвкалипта. Для использования очистителя не понадобится отвертка. Все, что нужно, 15 минут времени. Устанавливаете его в автомобиле. Распыляете с работающим кондиционером. Проветриваете машину. Если вы планируете сменить фильтр салона, сделайте это до очистки. Тогда дезинфицирующие вещества останутся на фильтре и будут поражать попадающие в него с воздухом бактерии. Уничтожение бактерий и грибков – это не только борьба с запахами. Это, в конце концов, ваше здоровье и здоровье ваших пассажиров. Не пренебрегайте им. Используйте очиститель вентиляции раз в два 3 месяца. Спасибо, что смотрели нас.